В наших очках тебя не узнать. Встречайте команду «Шпетиши». Время выступают четырехкратные финалисты «Илиги Челны» и «Айдар». Мы на актуале, пацаны трудали Как он, в ад не тролли, все мы, так все ясно Дороги не стебаем, хватит повторяться Про ГСС не шутим, там по главе армяне Не ходим Руслана, про городу без слова И про мои шутки, здесь мы, мы не исполняем это остановись Ты сейчас перетягиваешь, а я вон сидя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 Фанис, прекрати уже, я даже в записался. У меня даже песни есть. Да, исполняй. <плес> С тренером я занимался, В первый вперед признался. На свиданиях предложил пойти. Пей, кроссовка. Айдан Строись. Айда. Первые говорят, что у меня не хватает динамики, не хватает энергетики, нет у нас драйва. И что ты предлагаешь? Я предлагаю показать челунинские смешные каратыши. Кто-то сказал каратыши? Ой, дружище, тебе надо послышать, что мы сказали Елабурские каратыши, а мы говорим как бы челунинские. Как ты я из Челунов? Да ладно. ладно. Давай тест на Челунинса. Какие вузы в челунах ты знаешь? — Кафу. — И? И — какие там шарашки. — Хорошо. А какой у тебя комплекс? — Ну я достаточно, боевик. — О, хорошо начинал. Ладно, ты иди свою команду, если что, мы тебе позвоним, ладно? — Куда? — На короткий номер. — А ж, друзья, теперь Челнецкие смешные каратыши. Если у мэра Челнов был кавказец, «Эй, вашему городу зяб не нужен?» «Бабушка возле подъезда решила подзаработать» «Проститутки! Проститутки!» <смех> <смех> «Парень в Сбербанке после очень сильной пьянки» б В-52» б В-52» — Друзья мои, а, знаете, мы заметили, что... — Подождите! Мы... Кто-то сказал команде нужна прикольная тёлка? — Нет. нет. — Ну и пофиг. — а, Извини, Марк, ты кто? — Я, Алина, я буду играть за вас. — А если мы не хотим? — А у вас не получится меня выгнать, потому что в жюри сидит мой биологический отец. Ой, вы только посмотрите! Ковсину приблизь. И даже обид, хотя он воровитель. Слушай, ну, если ты будешь играть за нас, то как бы тебе нужно понять, с чем ты можешь быть полезна? Я, например, капитан команды. Айдар поет. Что можешь делать ты? А я тоже умею петь. Да, ну, продемонстрируй. Выпить хотели? А как насчет игры в менять урок? Легко. Да, а объявляй. В Министерстве образования. Алина Рустамовна, вы раз вызвали? Да, поздравляю, я буду вас увольнять. Подождите, а что такое случилось? Я вас просила сделать современный букварь. А вы что сделали? сделали. Вот что это за буква В? Ну смотрите, все очень просто вейп творился, Сережа дома, задымил квартиру всю, вдруг домой вернулся папа, составил шишку, выпью, вейп. Ладно, вы висел. Ладно, вып! Тогда что вы скажете про букву З? Когда не понимаешь кайфа, для Main Stream слишком стар. Когда коля тебе без кайфа, значит просто ты зашквар. Это я за нет, нет нет вы все неправильно поняли. Вы сейчас просто на волоске висите. Так, исправляйтесь. Ну хорошо, вот есть нормальная буква, буква Т. Не будете говорить привет! Устарела! здравствуйте! Спроса на добрый вечер нет. Теперь лишь будет Братур! Ну и что это за зашквар? О, а вы быстро учитесь, наша гипотека работает. Все, я вам даю последний шанс. Буква «В». Ваше делал подвороты. Застудил себе игру на физкультуре в стометровку кое-как на троечку. — Что это за ужас? — Ну смотрите, есть у нас буква? Готовы? — Да, давайте. Буква «Ш». Снежана — весьма ветренная, легкомысленная натура. Любит внимание мальчиков, потому что шкура. — Ну вот! Совсем такое дело! — Серьезно? хотелось бы сказать, что для меня в чинизской студенческой песке это уже седьмой фестиваль, а для меня шестой. Поэтому а первый раз. Уважаемые жюри, давайте не будем девушке портить ее первый раз. <свят> Команда, а что ты с высокими целями и с доброй памятью? Спасибо.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 Обучение по направлениям. Зок. Данс-ролл. Три и хоп Хай-хилс. Джаз-фан. Школа танцев Даймонд. Приходи. Танцуй.